Кому церковь не мать, тому Бог не отец. Вы никогда не задумывались, откуда произошло это выражение и кто его дал людям? Изучая Библию, вы увидите, что Бог называет матерью всех блудниц современную церковь. Ранние христиане, они прекрасно знали, что Антихрист уже пришел, и что Антихрист это Папа Римский, и что католическая церковь, это мать всем блудницам. Но тогда еще не было дочерних церквей. Тогда еще не было баптистов, пятидесятников, протестантов, православных и тому подобное. Поэтому еще не было дочерних блудниц. Она была всего лишь матерью всех блудниц. Но прошло какое-то время, и появились вот эти вот дочерние блудницы, в которые сегодня ходят люди, эти вавилонские церкви, где Господа нет. Но где сидит на престоле дьявол. Сын погибели, тот самый Антихрист, который учит вас из-за кафедры. Ранее христиане это знали, а современные не хотят этого знать. Современные попали в плен не потому, что Бог злой, а потому, что они пришли в эту Вавилонскую блудницу не искать Господа, а они пришли, чтобы получить что-то от Господа. Они искали ад Господа, а не самого Господа. Поэтому они попали в этот вавилонский плен, в эту блудную церковь, в которую они ходят сегодня. И католики, это мать всем блудницам, они говорили, что кому церковь не мать, тому Бог не отец. Это их выражение. И они, если ты не принадлежал к их блудницам, к их церкви, тебя лишали всяких привилегий. Ты не мог ничего не ни купить, не продать. Тебя даже могли казнить, тебя лишали работы, тебя лишали всякой возможности на существование. Почему? Потому что кому церковь не мать, тому Бог не Отец. Задача Антихриста это затащить тебя в свою церковь. Это не вывести тебя из этого Вавилонского плена, а затащить, потому что он воссядет в храме. Как написал апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам 2 главы, вы можете это прочитать. Он вас сядет на троне в храме, не в мире, а именно в храме. Он будет выдавать себя за Бога. Он будет рисовать вам другой образ Иисуса. Он вам будет приносить другого Иисуса Христа, не настоящего, а подделку. Так должно было быть, об этом писал апостол Павел. И сегодня мы живем с вами в это время, в последнее время. Те люди, которые хотели получить что-то от Бога, они попали в плен в эту вавилонскую будницу. Те, которые ищут Бога, это искренние христиане. Они тоже по какой-то причине попали в эти вавилонские блудницы, но они ищут Бога, и Господь в свое время выведет этих людей оттуда, потому что Он любит их, потому что они пришли искать Его, а не от Него. Если ты ищешь от Бога получить что-либо от Бога, если ты не ищешь самого Бога, то ты останешься в этом плену, и Бог не сможет вывести тебя, потому что ты ищешь что-то от него получить. Ты не ищешь его самого, ты ищешь только от него, чтобы что-то взять. Это потребительское отношение к Богу и Бог этого не потерпит. Ты должен возлюбить Господа Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью и всем разумением. И потом ближнего, как самого себя. Поэтому выходи из этой лукавой организации. Не верь всем этим обманщикам, которые пугают тебя, что если ты не будешь принадлежать к церкви, ты погибнешь. Это задача Антихриста. Антихрист никогда не выведет тебя из твоей лукавой организации. Он тебя затащит туда, и ты будешь в рабстве. Потому что они говорят, что спасает церковь. Это заблуждение. Иисус никогда не говорил, что церковь вас будет спасать. Иисус говорил, что никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Иисус говорит, что Я пришел спасти мир. Спасение в Иисусе Христе, а не в церкви. Задача Антихриста это перевести в твой взгляд с Иисуса Христа на церковь, чтобы церковь тебя спасала, но церковь тебя не спасет. Если ты останешься в этом Вавилоне, ты погибнешь вместе с Антихристом, вместе с этой блудницей в аду. Тебе нужно выходить оттуда, тебе нужно искать самого Бога, а не от Бога. И когда ты будешь искать самого Бога, ты найдешь его и Господь выведет тебя оттуда.